Здравствуйте, меня зовут Катерина, и сегодня я расскажу вам, как приготовить потрясающее фундучное пролине в домашних условиях. По своей сути пролине – это орехи, перемолотые с карамелью до состояния пасты. Оно часто используется как составная часть хрустящих прослоек, мусов, кремов и ганашей. Вначале нам нужно подготовить орехи. Мы прожарили их в духовом шкафу при 160 градусах в течение 20 минут. Орехи должны стать такого красивого карамельного цвета. Будьте внимательны, это очень важный этап. Если вы недостаточно прожарите орехи, у пролина будет недостаточно богатый вкус. Теперь нам нужно будет сделать карамель. Мы помещаем сахар в сотейник. Туда же отправляем глюкозу. Но для того, чтобы нам было удобно работать с глюкозой, она у нас немного уже застыла, мы отправим ее буквально на 5 секунд в микроволновку, она станет более текучей. Сюда же отправляем воду и сироп глюкозы. Для приготовления пролине вам понадобится термостабильная лопатка с такой вот красной ручкой, которая устойчива к высоким температурам. Если у вас нет такой лопатки, вы можете воспользоваться деревянной. Ставим сотейник на огонь на средний, либо низкий. И доводим сироп до температуры 118 градусов. Также у нас есть полстручка ванили, которую мы очистим от семян и добавим к орехам. Раскрываем стручок и выскребаем все семена. Сам стручок нам тоже пригодится, мы проварим его вместе с карамелью. Как только вы видите, что сироп становится густым, пузыри крупнее и медленнее, сироп медленнее кипит, начинает появляться легкий-легкий, еле заметный золотистый оттенок, мы можем отправлять орехи вместе с ванилью в этот сироп. И сразу же начинаем мешать, чтобы все орехи у нас оказались в сиропе. Влага продолжает испаряться. И сахар скоро начнет кристаллизоваться, после чего перейдет в карамельное состояние, превратится в карамель. Таким образом, каждый орешек у нас будет в карамели. Буквально еще немножко добьемся более темного цвета карамели и будем снимать орехи с огня. Все, снимаем с огня. Теперь нам понадобится противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком и отправляем все орехи вместе с оставшейся карамелью остывать. Будьте осторожны, не обожгите руки, карамель очень горячая, можно получить ожоги. Будьте осторожны. В таком виде оставляем орехи остывать на полчаса. После того, как орехи полностью остыли, нам нужно измельчить их в блендере. Чтобы вам было легче, вы можете предварительно прокрутить орехи через мясорубку, либо порубить каким-нибудь молоточком. Будьте осторожны, не пораньте руки о карамель, она достаточно острая. Сейчас мы засыпаем сюда часть орехов. Берегите свою технику. Не засыпайте весь объем орехов сразу. Этого достаточно. Устанавливаем. И вот такими импульсными движениями измельчаем орехи. Периодически потрясывайте чашу измельчителя, чтобы орехи равномерно распределились. Пока не измельчите все орехи до состояния пасты. Если блендеру достаточно тяжело, можно добавить до 10 растительного масла. У нас осталась последняя часть орехов. Отправляем ее в измельчитель. Добавляем щепотку соли, четверть чайной ложки. И продолжаем размалывать. В это время я поставлю растапливаться шоколад вместе с какао-маслом. Орехи полностью измельчились до жидкого такого состояния. Шоколад с какао-маслом тоже растопились. Сейчас мы перекладываем пралине в чашу для смешивания. Абсолютно гладкое. Желательно, чтобы оно было без крупинок. Это будет не совсем приятно, если они будут попадаться в муссе либо в хрустящем слое без крупных вкраплений. И сейчас вводим сюда шоколад с какао-маслом. Когда пралине полностью объединилась с шоколадом и какао-маслом, его можно разлить по баночкам и использовать по мере необходимости. Итак, в сегодняшнем уроке мы приготовили фундучное пролине, которое станет основой для ваших будущих десертов.